Буквально сейчас вспомнил одного человека, ну, фактически это был член нашей семьи. Он прожил что-то около 90 лет, скажем так. И сохранили мы его тоже относительно недавно. <coughs> так вот, знаете, как так вот подумал, прикинул, думаю, 90 лет, хороший возраст, отлично. Мало кто в принципе в наше время, в нашем окружении проживает подобное количество лет. А потом на секунду задумался о том, что события, которые были со мной 10 лет назад, вы знаете, они настолько яркие, как будто они были ну, год что ли назад. И когда понимаешь, что пролетело уже 10 лет, и я не говорю о тех сроках, которые значительно дольше, я могу вспомнить сейчас и 15 лет назад, и 20 лет назад, но там уже немножко, скажем так, не те воспоминания, но вот десятилетние воспоминания в моем возрасте, они выглядят исключительно ярко, как будто они были совсем недавно. Вот когда это понимаешь, начинаешь осознавать, вернее, когда замечаешь это, начинаешь осознавать и понимать, что тебе на самом деле совсем недалеко до серьезного возраста и, в принципе, к конца жизни. Ну, это если прикидывать, скажем так, большой возраст, под 90. 80, 90. Смотришь на окружающих, на родителей, если они у тебя есть. Видишь, сколько им сейчас лет. И понимаешь, что момент их конца, он фактически совсем рядышком, совсем близко. Поразительно, как в молодости, прожив мало лет, мы легкомысленно относимся к жизни. Мы не чувствуем вот это вот разницы, да? Мы не чувствуем этих промежутков, мы не чувствуем движение времени. Лишь когда уже набрались так так называемую скорость, мы начинаем ощущать, сколько уже проехали, сколько уже пронеслось мимо нас. И это парадоксально. Очень плохо, что невозможно как опыт передать молодому поколению там, своим детям, скажем, своим внукам, если у кого есть передать им на словах вот это знание, чтобы они смогли совершенно по-другому смотреть на жизнь, чтобы они смогли беречь это время. Это действительно странно, и это действительно даже, даже в некоторой степени страшно. Но я человек, который неизбежности, по крайней мере, уверяю всех в том, что я неизбежности принимаю спокойно. Конечно же, есть свои недомолвки, есть свои скрытые какие-то ощущения, то у любого человека есть страх. Если вам кто-то говорит, что он не боится, ему не ведом страх, то этот человек просто идиот, потому что страх – это совершенно нормальное чувство, оно бережет нас, оно помогает нам во многом, оно не позволяет нам делать какие-то ошибки, опромечивая шаги, В несчастных случаев, меньше у тех, кто имеет страх и кто... Ну, не боится, можно, можно подобрать другое слово, опасается, это более разумно, предостерегается, опять же, тоже очень хорошо. Если вас вдруг режет вам слух слово страх, и оно вам кажется проявлением какой-то слабости, нет, страх на самом деле это не просто какое-то там запуганное животное, которое загнали в угол, и вот оно сидит, трясется, ссыться там, понимаете. Нет, страх это не так выглядит, страх это реальная оценка всего происходящего вокруг. И опаска, да, ощущение нежелания допущения подобного какого-то явления, события. Вот, в принципе, хотел я вам сказать о том, что время, оно летит, просто трендец. Если вы этого не поняли до этого момента, обратите на это внимание, придайте смысл своей жизни, придайте ей наполнение, придайте ей никакой не какой-то нелипый и бессмысленный статус, гламур, вот эта вот вся херня и прочее. Придайте ей что-то настоящее, придайте ей не существование, но жизнь. Может быть, какое-то созидание. Мне как-то одна зрительница написала, что созидание — это что-то надо сказать, в созидании нет развития. Я даже не стал отвечать на этот комментарий, потому что, думаю, вы понимаете, как-то в созидании нет развития. Насколько глупо и пусто это звучит. Довольно странно. Так вот берегите своих близких, берегите себя. Поверьте, поверьте на слово в данной ситуации. Время пролетит так быстро. Когда-нибудь однажды, может быть, если вы сейчас послушали мои слова, возможно, вы обернетесь назад, вспомните эти слова и скажете, ведь он действительно был прав. И хорошо, если вы это время учли и использовали. Хуже всего, когда это время пролетает назад, ты его уже не отмотаешь, а его уже нет. Извините, растянутый получился ролик, хотя нет, не извиняйте, получился такой немножко пустоватый. Я просто в воспоминаниях вспомнил человека и понял, что вот так оно раз и все. Хотя вот буквально, казалось бы, только улыбался, только говорил, что-то мы спорили на какие-то темы, что-то вместе делали, гуляли. Да. В общем, берегите себя, подписывайтесь. Берегите свое время, цените его. Оно действительно бесценно, по-настоящему. Не новый iPhone, не какая-то там крутая тачка, какие-то там брендовые шмотки, количество лайков или подписчиков в ваших соцсетях, количество комментариев, каких-нибудь хороших или заблюдских, лицемерных. Нет, это все совершенно ничего не значит. Вообще ничего не значит. Ни капли это ничего не значит. Жизнь, ваше время. Когда заканчивается у ныряльщика воздух, он дышит очень жадно. Примерно то же самое происходит с тем, кто понимает, что времени осталось мало. Ему хочется успеть прожить жизнь целиком за короткий промежуток времени. Но ведь так не бывает. Только в фильме в каком-нибудь идиотском снимут, покажут, как там смертельно больные люди за несколько дней себе устроили офигенная апатию. И провели время с удовольствием, И как короли чушь, бред. Живите сейчас. Это, по-моему, самое важное. Всего доброго.